итак всем привет с вами канал Мастер Про. тут я затеял небольшой ремонт в первой комнате я решил батарею себя поменять во, во второй комнате решил батарею просто напр... напросто покрасить так вот с чем вы блин, столкнетесь, если вдруг приобретете себе эмаль для радиаторов акриловую поехали ну, у меня вот на обзоре, грубо говоря, будет вот такая вот эта херня. Обычная батарея, я тут уже давно ее переделал, вот это здесь все, отсеченные краны, другие трубы поставил. И сейчас маленько тут вот, нишу обновляю, но это мелочи, дело сейчас не в этом. Мы видим, да, сейчас батарея у нас, грубо говоря, там в белой краски, вроде все красиво, глянцево. Но, чтобы вы понимали, вот такая штука. Чтобы вы понимали, это тепловой вентилятор Он сейчас дует теплым горячим воздухом Только для того, чтобы Только для того, чтобы Нагреть нам батареи. Что я имею в виду? Ситуация просто в том, что при... Когда я покрыл буквально первым слоем Для начала приобрел я вот такую вот эмаль Обычная казачка тут Эмаль акриловый для радиаторов быстро один час, стой как мытью и так далее. Так что я хочу сказать? Данная мать для радиаторов это по факту акриловая дисперсия. То есть по факту, чтобы вы понимали, что это она на водной основе. И если вы красите ржавую батарею в холодном виде, естественно, она будет покрываться ржавчиной. Ёбушки, воробушки. У меня такая херня случилась, я у меня была старая батарея, ну как старая, она у меня не, Ой. короче, не красил ее никто, как квартиру я купил, эта же батарея здесь осталась. Я думаю, пока ее менять не буду, она новая, греет прекрасно, блин, просто жарища в комнате стоит такая же, тут просто с даже перекрывать приходится, поэтому я не, не вижу смысла менять эту батарею, если она как бы рабочая. Это в другой комнате я поменяю, точнее я уже меняю. И э, вот такая вот беда, что решил покрыть э, краску, думаю, выбирал, думаю, какую краску, блин, а укидную, взять обычную, там, э, BF-115 обычную, то есть, как бы, мысляно масляная краска. И, или маль для радиаторов, вот, что-то, думаю, возьму маль для радиаторов, она же, блин, для радиаторов, я говорю, ну, только единственный нюанс, походу, тут, с учетом того, что батарею, э, саму по себе, ее необходимо красить на горячую. Да, на горячую, для того, чтобы именно высыхание было не больше часа, чтобы рыжики тупо не успевали показываться. Потому что, когда она покрывает этой эмаль весь металл, э, только, резин ну, когда она покрывает металл, был бы он грунтован, и проблем бы с таким было, не было бы. Но вообще, по сути, само по себе, она по консистенции, акриловая эмаль, блин, как обычная грунтовка акриловая. То есть она просто маленькая жирнее туда-сюда, но, блин, у меня ощущения такие, что в любом случае ее, наверное, придется еще... Покрывать масляной Масляной с баллончиком распылитель Для того, чтобы -то более равномерный слой лег И как бы было нормально То есть вот эта акриловая для радиаторов Она по, по сути по, по моему сейчас мнению Где-то как грунтовка Вот такая вот беда Так вот с чем я столкнулся я говорю, Первый раз покрыл У меня короче вся, вся ну, Без вентилятора У меня она постояла буквально часа 2-3 И весь, вся батарея Просто начала покрываться рыжиками и пришлось нанести второй слой и уже с вентилятором. То есть нужно было подогреть батарею и потом уже начинает красить. То есть Пока вы ее не нагреете, чугун лучше красить именно вот такой вот акриловой мали для радиаторов на горячую. У нее еще прикол. Сохраняет белизну до 100 градусов. Да, вот тут написано. Так как мы видим в составе у нас вот идет полиакриловая дисперсия. Это говорит о том, что так, диоксид титана, в принципе, стандартный набор. То есть это говорит о том, что по факту, ну тут не написано, что по-хорошему Радиатор э -э эмаляту нужно наносить именно на горячую. То есть, чтобы вы понимали.. И этот эмаль для радиаторов наносится только при температуре. То есть, ее по-хорошему батарею нужно нагреть, прогреть и только потом ее красить. По факту, по сути, я говорю, ее изначально, походу, изготовили, изготовили только для того, чтобы у вас уже, грубо говоря, дали отопление, и вы потом вспомнили, про радиаторы. ага, их надо покрасить. Берете и смело шпак... и смело покрываете. Она тут же высыхает в течение часа, а то и быстрее. И, в принципе, все, и вы не и она не желтеет, как масляная краска, поэтому у нее такой вот эффект, поэтому если вдруг вы приобретаете такую эмаль для радиаторов, имейте в виду чтобы ржавчина не начала проступать, вы просто-напросто покрываете ее на горячую и будет у вас все прекрасно поэтому ловите лайфхак кому информация была полезна, я надеюсь, вы поделитесь этим видео с другими людьми, которые действительно столкнулись с такой проблемой, как же блин, покрыть эту гребаную ржавую батарею если вы надумаете, имейте в виду Берете в руки, я не знаю, там, фен какой-нибудь, или вот как у меня, например, тепловой вентилятор, просто тупо стоит на нее, там, шпарит горячим воздухом, нагревает спокойно уже, даже не обязательно до кипятка, просто тепленькой, чтобы была, и она быстрее сохнет, быстрее акриловая дисперсия начинает застывать. Если честно, блин, я вот, как я сказал сначала видел, видео, что я, скорее всего, буду покрывать ее с баллончика сверху эмалью pf 115 Скорее всего, я наверняка так и сделаю, или куплю обычную акриловую краску с баллончика и просто-напросто сверху все покрою. Так уже уже 100% ничего не случится. А может и не буду, в принципе. Сейчас я посмотрю, пройдет зима, как она себя поведет, эта эмаль для радиаторов. Если начнет желтеть, еще грубо говоря, там, когда отопление дадут, ну, конечно, значит... Придется покрывать. А пока она в принципе нормально, Пускай в качестве грунтовки будет покрыта вся батарея. Посмотрим, как будет держаться данная, данная краска. Эмаль для радиаторов. Все. Делитесь видео с друзьями. Ставьте классы. Оставляйте комментарии. Кто еще красил такой херней. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.